Друзья, вы на канале Крафтон Геймс, и сегодня мы поиграем в Мини Дейз. Это игра, порт на телефоны обычного Дейза, но в пиксельной графике. И перед началом этого ролика я, извиняюсь, хочу извиниться, точнее, за то, что так долго отсутствовал, у меня был маленький отпуск. Да. Ну ладно, Так, получается обычное выживание, да? Думаю, возьму новичка, потому что тут даже на, на этом режиме очень трудно играть. Я уже давно играю, я знаю о чем говорю. Да, особенно на телефоне. Сейчас пройдет загрузка, а пока она проходит, я попросил поставить лайки и подписаться на мой канал. Потому что от меня уже начали отписываться, хотя я никуда не ухожу. Надолго, но не навсегда. Что не так? Звука ошел, нет? Ну-ка. Звуки включены. Странно. Ладно. Так. Тут недалеко деревенька. Заемка ней... в нее. Ой, ягодки. Ягодки хорошо. Собираем. Тут есть четыре показателя. Еда, вода, здоровье и температура. И от еды, воды и температуры зависит здоровье. Так что надо поддерживать, поддерживать их в нормальном состоянии. Хотя бы относительно. Так, это моя съем. Пускай будет школа. Ох, везет мне рубашка это китель орел блин он... сколько тепла плюс один блин у него два кармана ладно рубашку мы ну, футболку порву на на на возьми Раз, э, порвать сложить и оденем китель отлично Пишите, кстати, в комментариях, проходите эту игру или нет, потому что да, у нее есть эм, прохождение, потому что тут вот, так, сейчас, карта, карта островов, островов всего 4, на четвертом вообще жесть, поэтому да, я, пожалуй, пройду ее, игру, потому что тут много чего интересного может быть. Разные виды оружия, лагерь можно построить. Да, но на первом острове я этого делать, конечно, не буду. Нифиг. Не, не это. Да. О, плюс один. Что-то мне одежда. Какая-то хреновая. Выдается, конечно, но. Опа! Охотничий нож. Охотничий нож это вообще имба. Из него можно этот сделать из веревки и палки и лук. И потом э -э, с помощью ножика делать стрелы из обычных палок. Так, это военный какой-то. Да, тут военная база, блин. Теперь драться со всеми этими уродцами, а? За что? Вот. Хорошо, хоть я кровотечение не навесил. Тут, правда, посерьезнее есть, ребятки. Но справимся, я думаю. А вон один из них. Блин. елки. Так, надо их отвести подальше от базы. Чтобы они там больше не появлялись. Пока я там... Привязываемся и регенерируемся. Так, хорошо. Он сейчас отойдет. Надо каким-то образом вот это на на 38 кейт. На 25. все А, он меня не видит, когда я отойду, да? На, сдох. Отлично. Uh. Так спокойно все нормально идем вот сюда тряпки отлично как говорится потерял нашу так окей сейчас в палатку что там ничего тут патроны но пока оружие нет но патроны я поэтому брать не буду Палатки какие-то пустые, несмотря на то, что это военный склад, как бы. Вот церковь. Так. Есть. Шапка. Поможет. Сильно поможет. Открой. Куртка. 75. Так. Да. Куртку возьми. Тут, конечно, один суд, но типа больше. и Надежности я не хочу потерять куртку в самый не подходящий момент. Так. Ну давай, бейсбольную биту. Хоть она и похуже уже, что естественно, но она больше по прочности. Потому что сейчас ломается. Они быстро тут ломаются предмет. Так. Консервированный тунец. А что у нас? Еды. Ну да, еда нам нужна, поэтому сидим И возьмем но такого. Ладно, пойдем дальше. тыдык тыдык ты Так. Ч это? Консервированные бобы. Меса жутко не хватает. Ладно. Взял? Ты ч? Не берется. Ладно, так возьму. Пойдемте куда? Куда-куда? Вот сюда в город, потом туда, ниже в деревню. Обязательно надо проверять машины, все машины. Там может быть что-то интересное. Так. Так. Долго. Нет, тут недолго до города. Я ее буду проходить, эту игру. И еще скажу. И может быть... Да. Очивка. Очивка до. Вспомню. Извините, немного отошел от темы. Так, ну давай. Так. Перевяжемся. Я пока отключался, нечаянно не заметил, как меня удавили. Ачивку дали. Еще одну. Тут большие дома должны быть э, хорошие у детские, но что то пока не видно. Там какая-то зомбячка. Так. А, внутри дома. О -о -о, о о о Токсичный. Он, если его убьешь, растечет какую-то хрень, которая кстати, хорошо отравляет. Так, можно даже заболеть. Чё? Блин, есть не хочется, а еды много. Давай. Опа. Всё. Пока. Пока-пока. Так, что тут? Кепка 100%. Так. Тепло плюс 2. Тепло плюс 2. Угу. Поменяем. всем раз э, плюс 2 температура рюкзак сколько 25. как всегда вот выпадет но такая такое говно блин ладно хотя бы что-то идем гаражик что тут башка отлично берем тряпки одеваем куртку йоги сложить идем дальше куда а, так, либо в левую часть. Левую, а потом да. Вот сюда пойдем, короче. Блин. А сейчас. В левую часть города ниже. Так. Угу. Куда идем? Идем. Идем, идем. На... В деревню, да? Да. Потом туда направо по дороге до да, бензоколонки. Там вот. Бензоколонка есть и ниже еще города вообще нам надо посетить самый большой город там если будет какая-то какой-то будет э, какой-то э, там пожарное отделение то там можно найти топоры а топор это рубить дерево полезные штуки ходить делать лук так что да, опять военная база. Ах ты твой Снайпер долгный, на. Так, надо захилиться. Короче, течение сама может остановиться, но с маленьким шансом. Поэтому лучше не рисковать. Ага, отлично. Чего мне не хватает? Чего мне не хватает? Надо... Чуть-чуть отхилиться и не ходить пока на базу. Пойдем на ой, не на, а в деревню. Так, что тут есть? Два зомби, мясницкий нож. Сто процентовый. Я возьму. Это просто обязательно. 7 банан. Добавим сытость до да, сотки. Ты Дыдыщ. Надо бить так, чтобы он не успевал меня бить особо. Блин, они меня сейчас дожмут. Хм. Это фигово. Так, view у них большая дистанция атаки. Так, в рюкзаке, к сожалению, нельзя складывать не оружие, даже пистолет. Так, вот. Он меня не даже не ударил. Надо теперь бегать, потому что он может ударить сильно-сильно своим ядом. Так, ничего в багажниках нет, но оно и не удивительно. О, сигнальная шашка, отлично. Зажечь, сейчас зажжем, сейчас и можем бросить. Сейчас мы их отключим. Сейчас смотрите. Мы отличим армейских. Блин. Сейчас они туда сбегутся. Сейчас. Опа. Э, вот. Из... Полезно, когда в, дом... в доме сидишь, и на тебя бегут эти угодистые. Еды тут, конечно, много. Так вот. Когда они бегут, вот это полезно. Они бегут э, на тебя, а ты в доме сидишь запертый. Вот тогда это полезно очень. Так что одну флешечку я все-таки оставлю. Так, ничего нет. И я еще не проверил, что я не проверил. Внизу гараж, да? Да. И слева дом. Который самый левый. Да. Спортивная куртка на сотку. Сколько она? Нет. Нет, нет, нет. Не буду брать спортивную куртку. Китель лучше. Чего? Еще одна? Зачем мне? Ладно, возьму на ну, такого. Кстати, тут за... Э, ну, проходите какое-то количество метров, километров. Как это тут называется? Убивайте зомби, посещайте новые города. Даются очки. На них можно прокачивать. Вот, например, э, красный плюс... Снижает потерю крови, когда он скрывает течение, или когда он болен. Ну, тут проходит час в игре, вам еще очки дают. Так что, тут есть система прокачки, это очень, довольно, довольно неплохо, я бы сказал. Так, плюс 3. Та-да-дан, та тан та да да та-да-да-дан. Да -да -да -да так, машины, где, может, за задоспавнились... Может быть. Так, идемте. Сейчас палатки проверим. Палатки это обязательно. Потому что у них может быть виски. Это я возьму. Поджечь и бросить. Тихо. Почему? Он же должен был отвлечься. Там-та-да-дам-тан-тан. Какой нож? армейский блин у меня ножей много так выкинь вот этот армейский лучше возьму тут ножей довольно много обычно они редко встречаются так же как и топор а виски мне пригодятся для согрева в экстренных ситуациях потому что елки-палки они он конечно иногда косит а он подойдет ко мне и Э, э, елки, страшно, а если сейчас попадет это кровотечение, когда ж у тебя там патроны кончатся, <паспорядок> на, критуем, на, на, давай, мочи, на, на, мочи, есть, Глок, сколько патронов, шесть, Отлично. Не зря все-таки замочил его. Правда, у меня последний бинт. Но это ничего. Теперь буду аккуратней. Так. Клок, отлично. Так, ну тут я все проверил, получается. Весь город и базу болутал. Теперь идем правее по дороге. Крестик вот это где я. Вот от крестика направо я иду. Я не могу вам показать. Или могу? Стоп. Могу же. Я, кажется, могу, да? Да. Короче. Стоп. Стоп. Стоп. Одну минуту. Так. Вот, короче, я иду вот сюда. Потому что вот здесь, вот город, и там чуть выше бензоколонка да, Мы туда еще не пойдем. Хотя нет, не пойдем. <coughs> на этом давайте заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях продолжать ли данную игру и обязательно подписывайтесь на канал. Ссылка на игру будет в описании, потому что в Google Play ее нету. Всем спасибо еще раз и всем пока-пока.